Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами находимся на главной странице компании Идеал М. И сейчас мы с вами посмотрим, как же правильно делается регистрация. Итак, вы нажимаете на слово «регистрация», вас перекидывает на данную форму, где вы вписываете свой логин, сами его придумываете. Электронную почту лучше зайти в свою почту, скопировать ее и вставить чтобы не было ошибки. Придумайте свой пароль, повторите пароль, номер телефона свой укажите. Если у вас нет странички ВКонтакте, просто напишите слово «нет». Если она у вас есть, ставьте ее. И обязательно обратите особое внимание, кто же вас пригласил. Если это «я», будет стоять идеал М». -Эм. Если вас пригласил другой человек, здесь должен быть вписан логин вашего спонсора. Если вы вдруг видите, что здесь написан не ваш спонсор, вы можете удалить. Все удаляется и вписывается вручную. Это очень удобно. Нажмите на кнопочку «Проверить», и вы увидите фотографию человека, который вас пригласил. Если это все верно, поставьте галочку, что вы согласны с пользовательским соглашением, и нажмите «Регистрацию». После того вы увидите табличку, Регистрация прошла успешно. Вы можете нажать на кнопочку «Вход», вписать ваш логин, ваш пароль и сразу войти в свой личный кабинет. Заполните, пожалуйста, ваш профиль.